В программе нажимаем Print Screen. Если мы работаем на ноутбуке, удерживаем клавишу Функция и нажимаем F12. Открываем Corel. Новый. Щелкаем по экрану и вставляем Ctrl V. Вырезаем необходимую часть. Например. Щелкаем. Выбираем. Экспорт, папку, в которой мы будем сохранять наши картинки. Нужный формат, например, BMP или ШПЕХ. Называем нужным именем, например, 1, экспортируем. Эта картинка должна быть по длинной стороне не больше 1000 пикселей. Для этого перемещаемся вниз, щелкаем стрелки, выбираем пиксел. Наибольшее значение в нижней части выделяем и вписываем тысячу. Соглашаемся. Практические работы демонстрирует фото. Обычно снимает их на телефон. У телефонов сейчас высокое разрешение и поэтому картинки тяжелые. Их также требуется уменьшить. Новое окно. Импорт в папку с фотографиями. Импортируем. Экспорт. Называем файл, например, 2. Экспорт. Перемещаемся ползунком вниз. Стрелочка. Пикселей. Наибольшее значение внизу. Мы выделяем. И вписываем 1000. Соглашаемся. Чтобы убедиться, что у нас все картинки подготовлены, открываем папку. Подводим каждой иконке мышку и читаем. Файлы должны быть по размеру не больше 2 мегабайт и по длинной стороне не больше 1000 пиксель. Проходим на форум, например, в общем курсе, где находится тема участников. Нажимаем. Обязательно вводим имя темы, необходимую информацию, например, Привет, ребята! Загружаем картинки. Для этого нажимаем кнопку загрузить. Открывается страница галереи для загрузки картинок. Нажимаем клавишу плюсик столько раз, сколько планируете загрузить картинок, но не больше 15 за один раз. Нажимаете первую кнопку Выбираете картинку «Открыть». Вторую картинку «Открыть». Третью картинку «Открыть». И остальные. Загрузка. Через некоторое время наблюдаем картинки и ссылки для размещения на форуме. Правой клавиши на первую ссылку выбираем копировать, возвращаемся в наше сообщение, определяем место, правой клавишей вставить, опять в галерею, правой клавишей на следующую ссылку, копировать, возвращаемся в сообщение, правой клавишей вставить, возвращаемся, правой клавишей Копировать, сообщение, вставить. Эти картинки будут размещаться в ряд. Если нам нужно перейти на следующий ряд, мы нажимаем клавишу Enter. И продолжаем. Копировать, правой клавишей, вставить и остальные. Нажимаем кнопку предосмотр. Внизу разместилось 6 картинок в ряд. Поэтому мы возвращаемся в сообщение, отсчитываем три ссылки снизу, ставим курсор, нажимаем клавишу Enter. Опять предусмотр. Теперь у нас картинки расположились по 3 в ряд. Отправляем на форум. Создалась новая тема под оригинальным именем. Нажимая на картинку, получаем увеличенный размер в галерее. А также ссылки на эту картинку, которые мы можем разместить или на другом форуме, или сохранить на компьютер, или разместить на сайте. Если мы хотим получить еще более детальную картинку, жмем еще раз и получим картинку большего размера. Вернемся на шаг обратно. Если мы пройдем в галерею, то мы увидим наши загруженные картинки, а также все работы учеников нашего форума. Подведя курсор к определенной картинке, мы увидим увеличенный размер. В галерее располагается десятки тысяч картинок, поэтому нажимая кнопку «Вперед-назад», мы можем проходить по страницам галереи.